Тебя один скор? А почему А мне 12. Гоза жарим. Я, который живу в городе в квартире. Имею в квартире. Что? Он выиграл с 5. Что? Он с пятьми пулями выиграл. Пара, пара, пам, памп. А так, Веселые истории. истории, увидеть не хотите ли? Веселые ходители. истории, экран покажет наши. Веселые, Веселые истории в журнале. Ну, прикинь еще раз ходит опять на пяти повезет? не повезет, ему повезет. Ой, ой, ну все, догорались. Прикинь, сейчас <с000> <с000> Что? Что? Что? Иди в реале рулетку, да я и говорю надо идти в казино. <с000> Что? <с000> <с000> Что с вами не так? <с000> Что с вами не так? <с000> <с000> <с000> Три раза рулетку на пять патронов выиграть, вы чё? Да, видимо, патроны закончились. Вы чё, алло? Там видимо, патроны в порох закончились.